ответ на требование в отношении сумм, не подлежащих налогообложению, в отчете расчет по страховым взносам. Пришло след... требование следующего содержания что необходимо предоставить пояснение с приложением подтверждающих документов в отношении сумм не подлежащих обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422. И далее перечисляются разделы, подразделы, в которых эти суммы отражены. Действительно, эти суммы отражены в разных разделах и подразделах. У меня следующий вопрос вот к вам, к подписчикам и те, кто смотрит канал. Скажите, пожалуйста, приходят ли вам такие требования? по расчету по страховым взносам. Дело в том, что у меня только одна компания, в которой я веду учет больничных, декретных. В остальных компаниях у меня таких сотрудниц нет, и поэтому статистики у меня никакой нет. Мое лично такое мнение, что здесь в отчете, сейчас открываю расчет по страховым взносам, у нас есть приложение номер три где подробнейшим образом все написано, что вот пособие по временной нетрудоспособности составляет такую-то сумму, по беременности и родам такую-то сумму, пособие для женщин, ставших в медицинские учреждения в ранние сроки, такая-то сумма, пособие на рождение ребенка, одно, пособие столько-то, было бы там два, две сотрудницы, было бы два пособия и так далее и так далее то есть здесь все подробно очень подробно расписано потом я знаю что между налоговой инспекцией и фондом социального страхования должен происходить документооборот внутренний по электронным каналам связи и я не понимаю то ли он не происходит то ли все таки такой документооборот происходит например Фонд социального страхования отправляет данные, но налоговые их просто не прочитывают, не находят, где они. В общем, никто этим не заморачивается. А зачем? Проще отправить налогоплательщикам вот такое вот требование. Причем я уже где-то полтора месяца назад вот на эту сумму, которую видно сейчас на экране, сдала заявление со всем комплектом документов на возмещение нам этих расходов из Фонда социального страхования. То есть вот я не понимаю, то ли ФСС не передает сведения, то ли передает, но в налоговой их никто не смотрит. Пожалуйста, напишите в комментариях, если ли у вас такие требования и в каких регионах вы находитесь. У меня это требование по региону Московская область. Далее просто покажу, как я буду отвечать на это требование. Я перехожу в само требование. Здесь есть «подготовить ответ» отправка, сейчас подумаю, как, что лучше здесь поставить, пояснение к другим отчетам письмом. Вот так таким образом я выберу, здесь я пишу вот этот номер требования, дату, И продолжить. Так как документы я уже все давно готовила, фонд социального страхования на возмещение, у меня уже имеются все сканы. Я просто приложу сканы всех документов. Выделила необходимые документы. Теперь по кнопочке «Открыть». На самом деле, вот это прикрепление может занять достаточно длин, длительное время, поэтому нужно запастись терпением и подождать. Смотрите, документы прикрепились, но вот тут я вижу, что-то лишнее прикрепилось. Вот этот, например, СНИЛС, это был старый СНИЛС, потом новый, он не нужен. Я его удаляю. Да. И удаляем. Еще здесь была, были реквизиты «Карты МИР». Я думаю, это тоже совершенно излишний документ. Тоже его удаляю. Также здесь я написала подтверждающие документы на суммы, не подлежащие налогообложению за 2020 год. И все. Нажимаем «Отправить». Еще хотела сказать, что мне каждый квартал, вот это наша подмосковная налоговая инспекция, каждый квартал, она мне отправляет такое требование. Вот у меня уже на протяжении четырех лет в этой компании есть сотрудницы, которые находятся или в декрете, или в отпуске по уходу за ребенком. И вот я уже четвертый год ежеквартально отправляю вот эти документы. Честно говоря, вот надоело, потому что, ну, вот, пожалуйста, пишите свои комментарии, как у вас обстоит с этим делом. На этом заканчиваю запись. Спасибо за внимание. Если видео было интересным и полезным для вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.